Здравствуйте, дорогие мои девушки и женщины! Итак, сегодня на повестке момента любовный прогноз. Какие же будут у вас складываться отношения в любви? Прогноз на март месяц. Вот, наконец-то и март у нас на носу прекрасный такой месяц, который нас будет радовать. Выход из зимы произойдет. И как будто новый этап, мы будем входить в новый этап жизни. Давайте посмотрим, что же нам март принесет, что же вам он принесет в любовных отношениях. Прогнозировать буду. Это авторский прогноз на моих авторских личных картах, которые называются «Океан любви». Итак, дорогие мои, этот прогноз для всех знаков Зодиака. На повестке момента. Как я говорю, овны, овнихи. Итак, что будет, что не будет, и рекомендация от Кассандры. Итак, скажу так, что будет много секса, много фортуны, много необычного. Много сюрпризов вам мужчина преподнесет, особенно во второй части месяца. Мне это нравится. Не будет каких-то трудностей в общениях. Получится легкое взаимодействие. Не будет трудностей и не будет каких-то его заглядываний в другую дверь, так сказать. Эта карта называется «Любовный треугольник». Я не вижу в марте никаких любовных треугольников. Мне это нравится. И э, рекомендация от Кассандры, дорогие мои. Э, для связи ваших отношений обязательно нужен ребенок. Если ребенок уже есть, то это подсказка, что во второй части марта э, больше надо вместе с ним, вы дети или вы ребенок и муж, Вместе что-то, вот вместе больше проводить времени, потому что эта карта в марте, дорогие мои овнихи, выступает как связующий элемент. Теперь посмотрим, какая же подсказка у нас для тельчих. Дорогие мои тельчихи, итак. итак дорогие мои тельчихи что хочу сказать начиная вот прямо с 8 марта у вас могут на, пойти какие-то неурядицы немножко какие-то недопонимания ваш партнер может вам вдруг выдать какой-то какой-то текст какой-то поступок вы, конечно, будете резко это воспринимать, как такой знак очень собственнический. Но, во всяком случае, вы вспомните, что Кассандра вас об этом предупреждала. Итак, что будет? Будут какие-то изменения. Может быть, вам надо поменяться, я бы так сказала. Поменять что-то в себе, но до 8 марта. Вот если хочешь цвет волос поменять, новые духи купи. Ну, что-то такое, если вы хотите менять и в отношениях. Вот ты мне раньше это не разрешал, а я хочу это делать. Или я тебе раньше это не разрешала, но, может быть, теперь я это одобрю. да? Вот такое что-то. То есть, это карта новшеств, новых отношениях, Я ее называю «Старайся меняться». И такая будь, и волна, и спокойная. И спокойно можешь перейти в, тигри, в тигрицу, в львицу. То есть очень интересно. Особенно до 8 марта делайте вот все перетурбации до 8 марта. Потому что вторая часть, дорогие мои тельчихи, вторая часть марта может дать вам ну, не то что разногласия, а разнодумие, скажем так, в теме нарисованные денежки. Это идет тема материальных ваших, видений вот то есть вы говорите давай вот накопим денежку вот или давай вот эти две зарплаты сложим и вот купим это а мужчина скажет нет давай вот купим все-таки сначала это а потом вот это то есть возможны такие разногласия возможно у вас может быть ощущение что какая-то жадность может быть или он подумает что вы как скряга поступаете в данной ситуации то есть в принципе скажу так Дорогие тельчихи, вторая часть месяца, держите ушки на макушке, попытайтесь, попытайтесь и пытайтесь сглаживать какие-то углы, понимаете, потому что там идет у вас, чисто астрологически по транзиту, идет квадратура Венеры, и она будет так, жух, жух, будет как удары молнии, и вот могут быть такие вот всплески искры, вот как конфликты. Конфликты, в том числе такие судьбоносные, в том числе и вот все, что касается благосостояния, тут очень надо аккуратно. То есть, возможно, если вы просмотрели мое видео, до 8 марта обсудите или покупки, или что-то. И чтобы потом уже это не, пере... не переигрывать. Чего не будет? Ну, наверное, не будет каких-то долгих, затяжных моментов когда кто-то сильно очень обиделся на что-то и это мне нравится то есть если вы что-то в себе вы их поменяете не будет все его стороны вот каких-то обид может быть я так думаю и не будет карта третьей, третьей дамы когда у вас хотят увести вашего мужчину вот я этого не вижу нету тут любовного треугольника и рекомендация от Кассандры. Вообще, конечно, эта карта рассказывает о... М, такая скандальная. Такая ругательная. Видите? Такая карта ругательная. Но я рекомендую все-таки обсуждать. Не, не сидеть каждый в своем углу, а... Садиться за круглый стол и обсуждать. Если видите, что он какой-то расстроенный, подойдите, спросите, что как, может ты устал. Хорошо, давай завтра обсудим. То есть как-то держите руку на пульсе, чтобы вот эта квадратура Венеры не сработала ни в вашу пользу и не, раз... не сработала. Квадратура работает на разрыв, на развал, ну, на трещину, чтобы не были у вас трещины в отношениях. Теперь наши... Шустрые и быстрые информативные близняшки. Итак, что будет? Чего не будет? И рекомендация от Кассандры. Итак, что будет? Это хорошая карта. Нарисовано крыло воздушное такая, да? Оно называется «Делай подстройку». Ну, подумай, что давно от тебя мужчина просит. Возможно, надо просто согласиться с его какой-то идеей и пойти навстречу, ну, допустим, разрешить часть денег, угрохать, уложить в его какой-то, не знаю, что-то для машины купить, что-то для рыбалки, ну, вот, не знаю, что-то ему надо, Понимаете? То есть делай подстройку, слушай себя, слушай его. Ангел говорит, первая часть месяца, марта, будет время такое хорошее для тебя. Делай подстройку, не жалей даже денег, в принципе, не надо жалеть, иди навстречу. Вторая часть марта, немножко такая качающаяся, но это качание не уходит в черное, да, розовое, красное. Немножко хорошо, немножко чуть-чуть охладилось, опять пылка, опять немножко кусочек равнодушия. Но это не белая карта, посмотрите, она розовая. Она все равно, когда мы на пульсе, мы на одной линии находимся с любимым человеком. Просто такие вот, ну может быть, кстати, кто-то из вас и любит такие контрасты. Небольшая Санта-Барбара. То есть будет хорошо, чего не будет. Не будет очень зверских каких-то разладов из-за денежных вопросов, что покупать, что не покупать, я так думаю. И не будет внедрений в вашу семью каких-то магий, каких-то, может, сглазов, каких-то порч. То есть этого не будет. Вы в свободном полете, у вас прекрасные отношения, мы с тобой вдвоем, глаза в глаза, дыхание в дыхание, скажем так, очень все хорошо. И... Моя рекомендация моя рекомендация тут такая не уходи в свои облака конечно занимайся и собой и своим если есть творчество очень хорошо вы очень шустрый знак вы очень общественная такая может быть везде хотите успеть и вот когда вы хотите успеть не забывайте о том что у вас дома есть ваша половинка да то есть не должна быть половинка на третьем или на пятом месте. Вот я вам серьезно это говорю. Это такая карта облаков. Она может дать такую беспечность, когда мы не можем что-то не углядеть, не ухватить, а потом вдруг это, не дай бог, как говорится, всплывет. Вот такие рекомендации. Буду благодарна за лайки. Теперь на повестке момента наши раки. Наши очень домашние рачихи, скажем так. Итак, что будет? Что не будет? Так. Рекомендация от меня. Тут даже две карты возьму, потому что очень какие-то страшные тут рекомендации. Итак, что будет? Будет тема «Эгоизма». Возможно, вы в последнее время посвятили или посвятя, посвящаете себя, допустим, больше детям или больше проблемам подруги, больше помощи родственникам, допустим. И этот эгоизм, дорогая моя рачиха, может довести до появления во второй части, ну, я на всякий случай предупреждаю, появления во второй части марта какой-то третьей персоны. Вот, понимаете, то есть это такое смотание, когда мы смотрим, смотрение, нет такого слова, заглядывание в себя, в свои интересы, в то, что мне удобно, в то, что мне нравится, в то, что мне комфортно, может отдалить вас от мужчины. Мужчина почувствует себя ненужным, заброшенным. И в этот момент может всплыть какая-то третья, видите, тут три веер и две розы. Да? Всплыть тайное третье в Персона вашей ситуации. То есть это реально. Думайте, что такое. В принципе, конечно, это можно и к вам переместить. Если вам кажется, что ваш муж вам мало уделяет времени, то, к счастью или к сожалению, вам лучше знать. Конечно, лучше, к скорее всего, к сожалению. Я против того, когда семьи рушатся. Я за укрепление, за цементирование отношений в хорошем смысле слова. У вас может появиться любовник, дорогие мои врачихи. И что не будет? Не будет каких-то облаков, не будет плавания в облаках. То есть вы четко знаете, что вы хотите, и в первой части особенно месяца. И ваш мужчина тоже четко знает, что он хочет от вас. Понимаете? И вторая часть, вот почему я не советую вступать в новые любовные отношения, потому что там будет, там, там можно вляпаться, скажем так. И не надо думать, что вы одна любите своего мужа, а он вас не любит. Такого тут нету. И мои рекомендации. Мои рекомендации. Обратите внимание за последние два месяца на что тратился семейный бюджет почему потому что это первый вопрос второй момент обратите внимание может быть ваша свекровь где-то по каким-то не знаю какие-то вы иголки находите засушенные лапки какие-то может соль под дверью увидели нашли вдруг или под ковриком посмотрите если у вас коврик у двери лежит то есть Тут такая рекомендация, может быть, надо почистить тот дом и ту спальню, где вы спите со своим мужем. Как чистить квартиру? Об этом мама -я очень много в интернете бродит всяких видео. Ну, от, часовой стрел... от... от входящей от входной двери берем церковную свечу и по часовой стрелке в каждом углу надо постоять, где щелкает, где не щелкает. Вот, Особенно и около кровати побольше. То есть вот такая тут рекомендация. Потому что я бы сказала, что тут не все так гладко, как хотелось бы, дорогие мои Если есть вопросы, что делать, какие нужны магические рекомендации. И вообще обращайтесь ко мне на личную консультацию через WhatsApp. Внизу будут, будет мой телефон. Если случится то, о чем я вам рассказываю. Львицы. Наши уважаемые львицы. Итак, прогноз на картах Океан Любви. Прогноз на март. Что будет, что не будет и рекомендация от Кассандры. Дорогие мои львицы, начиная с 8 марта, вам может показаться, что ваш мужчина чуть-чуть стал холоден, ушел в себя, стал больше уделять время работе, может быть, хобби. Дорогие мои львицы, я вам очень советую не из этого не делать трагедию. Почему? Потому что с 8 марта напротив вас астрологически взойдет Венера, она получится к вашему знаку в оппозиции. И поэтому могут быть такие разногласия, напряженки. В прямом смысле оппозиция ⁇ это напряженный аспект. Напряженность в теме Венера. Напряженность может быть в теме каких-то покупок дорогих золота там-тот-та, -та. Тоже не советовала бы в марте это делать. Ну, во всяком случае, давайте смотреть, что будет. Что будет? Ну, будет такой уход в себя ты сама. Может быть, надо в себя посмотреть, что я хочу. То есть, получать удовольствие не от мужа, не от мужчины, а от себя, от своих покупок даже. Может быть, новый вид макияжа к себе применять. Вот ты сама. Вторая часть месяца, в принципе, неплохая. Она сохраняющая отношения и это мне нравится да все то есть радость вы получаете вы точно разберитесь первой часть месяца что вы хотите в этот месяц от мужчины и если вы четко это сформулируете или четко поймете вторая часть месяца дает вам очень даже неплохие отношения с учетом моих рекомендаций на тему напряженности венеры то есть в марте не желайте в теме Венера большего, чем оно вот... Ну, ну слишком много не, не берем, потому что оппозиция, она может сработать. Вот скажу так по-простому. Астрологию не всегда легко трактовать. Ну, в общем, там просто оппозиция. Там у вас, дорогие мои, Сатурн в оппозиции. То есть радуйтесь мелочам, радуйтесь каждому дню, радуйтесь тому, что вы вместе. Чего не будет... Не будет очень сильно материал, ну вот, кстати, вот тоже тема, да, интересов. Не будет пока э, все, что связано с кубышечкой. Может быть, это подсказка, что в марте не надо выставлять какие-то с мужем э, большие вот, разговоры про покупки, может быть, про большие поездки, путешествия. Оставьте это на апрель хотя бы, да, дорогие мои и чего не будет, когда сам по себе. Нет, будет взаимодействие. То есть не надо убегать к подруге из дома, побудьте вместе с мужем, сохраните, укрепите свои отношения. И рекомендация от Кассандры, платонические отношения. То есть если вот нету сегодня секса, из-за завтра нету, но ничего страшного, это такой может быть период, охраняющий вашу любовь, сохраняющий, концентрирующий даже, я бы сказала. И не погорите ни вы, ни он. Прошу вас, вы не раскачивайте мужа в теме «ты жадный» или «я жадная». Вот тему «жадность» надо очень аккуратно, аккуратно, очень. Кому нравятся мои прогнозы, ставьте лайки хотя бы. Теперь информация для дев Девы. Итак, дорогие девы, прогноз на океан любви на колоде. Что будет? Чего не будет? Вот эта карта, конечно, тяжелая. И рекомендация от Кассандры. Что будет? Ну, вот тут такая, знаете, зачарованная ситуация. Карта любви. Через магию, может быть, уж как хотите, так применяйте. Или, может быть, если вы такая магнитная женщина-девушка, может быть, вот очень сильно сейчас этот магнит в вас будет работать. Но он будет работать, я думаю, в хорошем смысле слова. Только какая-то любовь. Вы будете немножко, может быть, другой какой-то продукт. Нет, ну, любовь, но какая-то с другой стороны. Вот, понимаете, как хотите, вот так понимаете сейчас меня. Почему? Потому что там, где прикладывается карта магии, какая-то чертовщинка есть, какая-то необычность. Какой-то кто-то кого-то заколдовал, околдовал, загипнотизировал, включил какой-то магнит. Но это, я думаю, неплохо. Главное... Может быть, кто-то из дев пойдет, может быть, пойдет к гадалке, к магине, не гадалки, Гадать, может, там могут кто-то, там, период, ну, как сказать, как я говорю, гадать может каждая трехсотая, а магией занимается, может заниматься каждая, там, 300-тысячная, по-настоящему, да? То есть, дорогие мои, не в обиду гадалкам сейчас сказано. То есть, хорошие гадалки тоже редкость, да? То есть, может быть, надо сходить в магию узнать что-то может быть кто-то из вас вот может на консультацию ко мне обратиться ну как вариант это первая часть марта вторая часть марта говорит что будете решать какие-то материальные меркантильные вопросы возможно будете своего мужика мужчину трясти на да, какие-то деньги для покупки для себя чего-то для вас на данный период времени важного. И, дорогие мои, не забывайте, что напротив вас стоит Нептун. И он может вам дать дополнительные фантазии, что вот вам это надо и все. А пройдет три месяца, 4, и вы скажете, нафига я купила это кольцо? но мне вообще-то сто лет и не надо. А вот своего мужика растрясла. То есть смотрите, чтобы вот было так. Чего не будет. Не будет, даже если магия, допустим, кто-то ходит на вас, что-то делает, не будет судьбоносных помех. Вашу семью не сломают, не изломают. И не будет такого, что ты сама. То есть вот подсказка, да? Покупка этого кольца, даже если это кольцо, должны мужчине сказать, ну ты тоже будешь рад, что я буду рада, что я на руке буду такое прекрасное кольцо носить, да? То есть вот хоть пять процентов в ваших покупках в ваших интересах хотя бы должны быть и ему тоже какая-то выгода должна быть и совет кассандры радуйся радуйся отношениям учись радоваться учись ценить отношения ваши отношения как прекрасный букет прекрасных цветов не говорю розы кому-то розы не нужны не нравятся кто-то любит больше такие коммуникабельные гвоздики, как я говорю, радуйся, радуйся, и тогда будет хорошо. Этим будет, в этом будет сила, в этой радости, в этих отношениях, сила вашей, вашего союза. Вот, дорогие мои, буду благодарна за лайки. Итак, на повестке момента девушки, женщины, весы. Посмотрим, что же нам карты колода Океан Любви говорит. Что будет, что не будет и совет от Кассандры. Первая неделю, первая неделя полторы недели, могут быть какие-то сложности, какие-то судьбоносные помехи. У вас может появиться отнош... ощущение, что отношения на грани разлома даже. Вот, вот что будет. Но вторая часть, скорее всего, знаете, что я как астролог могу тут сказать, это такая ваша усталость может быть от предыдущего месяца, где не просто вам многие моменты давались вообще, в том числе и усталость, может быть, вынесли в дом, в семью. То есть начало будет вот такое вот еще последствия, хвосты какие-то, да? Вот, вот вот, судьбоносные помехи, когда вы стараетесь, а вот судьба палки в колеса ставит. И вы прятали, преодолеваете, преодолеваете, стараетесь идет идти вперед. Вторая часть месяца хорошая, более такая натуральная любовная, когда отношения строятся не на выгоде, а на реальных каких-то радостях, общего взаимоотношений, общений. Ну, секс тоже. Ну, вот хороший, видите, такой красивый венок, перевел, перевит лентой любви. Ну, как свадебный такой. Может быть, пора согласиться на поход в загс это для тех кто засиделся в гражданских отношениях может быть я не настаиваю и чего не будет пора отпускать никто никого друг от друга не отпустит ничего это не пора это временный такой период был из него вы выйдете, выкарабкаетесь, может быть, в хорошем смысле. Мы иногда бывают ситуации, когда мы как полуживые выкарабкиваемся, восстанавливаемся, зализываем раны, но сохраняем что-то важное, что-то нужное для нас, какой-то стержень жизни, то есть не будет периода, пора отпускать, и не будет, может быть, периода, когда надо сильно надеяться на какие-то деньги, на какие-то выгоды. Потому я сказала, что вторая часть месяца. Заглядывай в человека, дай возможность ему заглянуть в себя. Порадуйтесь друг другу, порадуйтесь тому, что вы есть друг у друга. И очень хорошая карта в отсеке, так сказать, совет, советная карта, советческая, советник, да, карта-советник, ты нужна, то есть ты нужна, никаких там граней, ни психозов, ничего. Иногда бывает, нам попадаются мужчины, которые, ну, они на внешний план, но не выносят лю-лю-лю, тю-тю-тю. А в душе любят, мучаются. Понимаете? То есть ты нужна. Если есть сомнения, выключай сомнения. Ты нужна. У вас, в принципе, очень даже неплохие отношения. Вот такой прогноз был, дорогие мои весы. Женщины весы. Буду благодарна за лайк. Теперь момент пришел нашим скорпиошкам. Дорогие мои скорпиошки. Что будет, чего не будет. Итак, дорогие мои скорпешки хочу сказать, что с 8 марта у вас начинается ваш знак. В квадратуре входит Венера. По квадратуре идет напряженность и резкие такие пульсации, проблемочек, конфликточек конфликтов конфликтиков вот извиняюсь конфликтиков связанные вот с какими то разборочками с некомфортностью у вас будет некомфортность а вы такой знак который может пойти в банк идти прямо как танк включить и все прям найти не то что разгромить но как то найти в ва-банк пойти так вот, на выворотку то есть, хочу сказать, первая неделя, вот если хотите, если у вас есть планы какие-то с мужем, что-то важное или задумать, или обсудить, или успеть куда-то съездить, допустим, март вот до 8 числа. Вот сильная, любовная, страстная карта. Вау! Да? А вот потом, особенно вторая часть месяца Чистогана, марта, такой эгоизм, и вы не согласны, и он на своем. А вам может кажется сильно, что он не очень сильно не на своем, а ваши интересы по боку? Возможны такие конфликты. Это я вот нарисовала, это мои авторские карты. Я вот нарисовала вот так: языки, как змеи, как стрелы, друг друга ранят сильными больными, горячими словами. То есть вот это вот что будет, что очень возможно, да, что будет. Мы с прогноз смотрим, чего не будет. Начало месяца не будет никаких ревностей, не до этого будет, а может просто будут хорошие отношения, что там ревновать. А вот когда э, вторая часть месяца может появиться на горизонте соперница, но она может появиться, дорогая моя, на 80% благодаря ваш, вам, Благодаря вашему недоверию, благодаря, может, каким-то вашим холестким словам, которые вы скажете, оскорбите, унизите своего мужчину, вы это можете. Пожалуйста, полегче на поворотах. Тормозите себя в текстах, дорогие мои скорпионики. Вы можете так сказать, что, мама, не горюй, что мужчина обидится и скажет, ну, раз я такой, Г, ну, я пойду к Люське там за углом, понимаете? То есть, вот, чтобы этой Люськи не было, да? Но, в принципе, тут оно не будет соперницей, но Почему-то эта карта всплыла. да? Вот мы смотрим, что будет, что не будет. Соперницы не будет. Ее не будет, если вы будете себя тормозить в вывешивании каких-то внешних и каких-то словесных ярлыков. И что я могу тут вам посоветовать? Карта трудной любви. То есть этот месяц, он даст вам может быть, немножко в себя смотри, уйди в свои какие-то хобби, в свои занятия, не терзай, не приставай с вопросами, с расспросами, с какими-то разборками, уйди в себя. Потому что квадратура Венеры, которая будет в марте с 8 числа, вот и до конца у вас она будет, квадратура, она будет вам вот подхлестывать такие, знаете, как, как удар плетью иногда, такой раздражающий. Вас уже даже в этот момент э, раздражать... В вашем мужчине, в вашем родном даже, с которым, может, вы больше 10 лет живете, допустим, то, что раньше вот не раздражало, а вот, вот что-то там или вам кажется, он чавкает или булькает или хлюкает или там как-то, ну, вот что-то, понимаете, даже в его прическе, вот что-то некомфортность пойдет, и я вас прошу из мухи слона не делать, то есть начиная с 8 марта, не ломать, не идти на поводу у квадратуры Венеры. Венера прекрасная планета, но она будет в квадратуре к знаку Зодиака Скорпион. Дорогие мои, за мои добрые подсказки ставьте лайки. Теперь на повестке момента стрельчихи, наши стрельчихи. Итак, что же будет? Что-то жарко сегодня. Надо расстегнуться. Фу. Итак... Стрельчихи, что будет, что не будет. И карта консультантская такая, консультант. Что будет? Ну, тут такой момент, дорогие мои стрельчихи. Последние три месяца, может быть, не просто было у вас. С чем-то прощались, новое начинали, что-то или кто-то из жизни уходил. Ну, непростые какие-то пертурбации там были. Поэтому я предлагаю так, что первое первая часть месяца марта ну наверное может быть уйдите в себя занимайтесь больше своими интересами ну как вариант да вот то есть чтобы может быть что-то надо в себе доработать но не сильно изменить не сильно а вот как-то успокоить себя потому что там сложный у вас был последний даже 4 месяца, скажем так. У многих там демон проходил вас, будоражило вас, раскачивало. То есть период такой успокоиться, успокоиться, найти в себе точку спокойствия, а тогда и вокруг все, знаете, волны улягутся. И вторая часть месяца враг хочет делать какие-то, «Происки», «Враг против». То есть это, это к чему карта? Вторая часть месяца, если вы где-то ходите подругом или на работе, тесно, близко, допустим, в обед общаетесь с подругой, с коллегой-подругой, наверное, не стоит вторую часть марта оглашать какие-то тонкости вашей личной совместной жизни, может даже и сексуальной, ну вот вообще, или кто купил вам, что не купил, это как-то против вас, потому что это карта денджер, это карта опасность. Вот тот самый венок любви, он как рвется, его кто-то рвет. Враг против, враг какие-то может подлянки запустить, э, сплетни. Не знаю, может сделать так, что вы приревнуете мужа, может даже и на пустом месте. То есть вот что-то такое, кто-то лезет в вашу семью, в ваш дом, я бы даже тут рекомендовала, Начиная с 14 марта и до конца, до 31 пожалуйста, в дом новых людей не пускайте. а тех людей, с которыми у вас были какие-то уже хоть маленькие, но проблемки, тоже назначайте встречу где-то за углом в кафешке. И что не будет. Я не вижу в любовных отношениях больших каких-то перемен. И не надо тут пока что-то сильно менять. У вас такой период в чем-то восстановление себя как личности, своих энергетик в том числе. И не будет качалок, то есть, ну, так вот, переливов. То есть, если вашему мужу кто-то наездил по ушам, он придет, вам скажет. И это будет в лоб, это будет открыто. Или вам кто-то там какая-то пришла к вам, какая-то черная информация или что, да, вам что-то не нравится. Вы придете и скажете... Но поймите, что кто-то хочет разломать, кто-то будет пытаться внести разломы в вашу семью. Если вам интересно эту тему докопать в конце марта, если так оно произойдет, обращайтесь ко мне на платную консультацию Ватсап, если вы не из Латвии. Так, и моя рекомендация. «Карта сильной, пламенной, нормальной любви». Неважно, сколько за плечами, дорогие мои, у вас сейчас в этих отношениях. Вспомните юность, вспомните раньше, вот как вы познакомились. Вспомните юность ваших отношений. Там же все было пламенно, круто, горячо, гротескно, интересно, кайфово, понимаете. Вот, то есть, дорогие мои... Вот, может быть, психологически в начале марта вытяньте, вот выньте вот эту, вспомните себя в этой ситуации, вспомните свои ощущения, что-то надо повторить, что-то попытаться вытащить, может, какая-то была у вас раньше интересная традиция у вас двоих. Да? То есть, вот, сохраняя семью, сохраняя любовь, цени ее через силу любви, если твоя любовь последние полгода немножко отошла на задний план, допустим, вследствие каких-то препятствий проблем, то сейчас опять включая ее, сохранять от тебя тоже многое тут зависит. Буду благодарна за лайки в этом видео. Итак, теперь у нас Козероги. Козероги. Итак, прогноз на колоде Океан любви авторский расклад. Что будет? Что не будет и совет от кассандры самые супер карты что будет дорогие мои будет и радость и сила любви букет букет миллиарды не то что миллион миллиард алых роз много секса много хорошего всего взаимопонимания много нужности ощущения нужности одного к другому то есть тут даже можно но no comment, как иногда пишут. Вот евроньюз да, no comment и без комментариев. Тут все ясно, тут очень даже неплохо. Чего не будет? Не будет третьей персоны в ваших отношениях и не будет каких-то трудностей. Все как-то легко, понятно, навстречу. Понимание с полуслова, с полувзгляда, нет зацепок, нет занос, заусенец нету, где кто-то один за другого зацепился. И совет от Кассандры. Может быть, если вот ближе к 20 числу ваш мужчина, ваш муж, ваш партнер на хорошей волне скажет, слушай, а давай ты, вот слушай, вот такая сейчас весна, там лет, вот мне так нравится, когда там вот волосы, вот помнишь, как-то в рыжий цвет покрасил, такая красотка была, да? То есть, пожалуйста, если вдруг он скажет вот что-то обновить или халатик обновить, ну что-то такое, да? Да даже новую красивую кастрюлю с цветочками на кухне купить, это тоже важно, дорогие мои. Может быть, может быть, в конце что-то можете чуть-чуть поменять, чуть-чуть заакцентировать, так как ему нравится прекрасный месяц козерожки ставьте лайки мне нравится теперь наши водолейшие водолейшие какой же у нас любовный прогноз на март что будет чего не будет и рекомендация кассандры что будет Какие-то грядут перемены. Ну, в каком смысле перемены? Да потому что с 8 марта к вам, дорогие мои водолейшие, в гости приходит Венера. Это любовь. Это вау. Это, это извержение чувств. Даже не знаю, как сказать. Это круто. Это ваше обдерчение. Обдерчение ваше, кстати, ваших ощущений. Это может быть супер секс, что угодно. Вот. То есть, возможно, вы даже на волне вот этих ощущений, обновлений будете обновляться. Это карта обновлений. Может быть, что-то надо обновиться, что-то такое симпатичное, необычное, удивить, рассмешить своего партнера. Вторая часть, так как она тоже будет под патронажем Венеры, она говорит, что, ну, как сказать, делай подстройку, будете делать может быть даже это новый вариант секса как вариант да? делай подстройку и ангел тебе поможет он держит под патронажем вашу семью за идет конкретная защита ангела потому что есть подсказка потому что транзитный ангел тоже у вас дорогие мои водолейшие вот так чего не будет Две карты, подтверждающие соперниц. Не будет у вас никаких соперниц. Ни молодых, ни старых, ни красивых, ни некрасивых. Это круто. То есть полный аут. Соперницы упали и улетели и разъехались по другим странам. И что я говорю? Что я? Карта советника. А Кассандра вам советует. Радуйся. Вот радуйся, понимаете, это круто, пришла Венера, плюс весна начинается, природа расцветает, новые какие-то энергии включаются, птицы суп, супер поют вокруг, солнышко начинает греть. Радуйтесь, почувствуйте себя юной, неважно какой у вас возраст, даже если вас, вам 17, еще раз почувствуйте Порадуйтесь своей радости, своей молодости. Вот такая... То есть тут, тут хорошо, дорогие мои водолейщие. Единственное, может быть, скажу, так как к вам пришел Сатурн, там еще будет в марте ваш транзитный Сатурн у вас. Ну, может быть, где-то не жаднитесь. Где-то Иногда где-то можно надо на полную катушку в плане каких-то покупок удовольствий. Я бы вот даже так уточнила. Удовольствие это когда мы можем поехать в какой-то лунопарк, куда-то прокатиться, купить себе путевку, ну, для себя, сходить в приятный, может быть, ресторан. Вот что-то, что нравится, плюньте на эти последствия пердемонокля, как мы говорим. А вот откройте врата в очередную радость, скажем так. Буду благодарна за лайки. Дорогие мои, поддерживайте это видео. Если будет мало лайков, значит я не буду снимать. Вот сейчас прострою, как говорится. Теперь у нас рыбки. Дорогие рыбки, я вас тоже прошу. Ставьте лайки. Или пишите комментарии, что вы думаете по поводу вот такого момента. Итак, что будет, что не будет. Здесь беру всегда подсказочную, очень сложная карта. Итак, что будет? Ну тут интересно, он разглядывает, присматривается. Ну, вот и те, кто непонятные отношения, еще кто не живет, но встречается, допустим, да, но ну, у вас все объерчится в конце марта. У кого кто давно живет с мужчиной? в отношениях мужчина приглядывается к какой-то вас у вас может быть последние два месяца, четыре месяца, пять появилась какая-то зловредная привычка. И мужчина присматривается ваш к, к, этому, к этой привычке. Вот что-то, какое это действие. Может, ему это не нравится? Вот это на всякий случай. Ну, вот не нравится. Понимаете? Может быть, вы раскомандовались. У вас там Юпитер пришел, да? Он присматривается, но потом он может взорваться. Но вот чтобы вот. Дорогие мои рыбки, вы сейчас можете еще месяца два точно, минимум, будете включать в себе такую хозяйку, властелиншу такую, я сказала, типа, вот прямо я решила всем, всем заткнуться, вот даже вот так, может быть, не скажете, но подумайте. То есть ваш ваш муж это мотает на ус, и потом это может отыграться против вас. Первая часть «Марта». Вторая часть марта – прекрасная карта нормального, хорошего, здорового, отличного секса. Это что будет? Чего не будет? Первая часть марта – не будет супервлюбленности и бабочек. Каких-то вот чего-то будет не хватать. Ну, не знаю почему, вот говорю как есть. Вот. А вторая часть марта – там какая-то магия приписывается, прикладывается – может быть, кто-то может позавидовать вам. То есть, дорогие мои, если вам, у вас супер секс, у вас супер отношения, или вы ну, не рассказываете своим подругам или коллегам, как круто вы своего мужика загнали в последнее время под каблук, как он стал шелковый, и все идет по-вашему, а не по егоному, так я скажу неправильное сейчас слово. по егоному нет такого слова, да. То есть, вот это вам хвастовство, если не дай бог. Оно может вам отлиться потом черными слезами в конце. Вот, то есть аккуратно. То есть, вот не надо, хорошо? Не надо. И еще вторую часть. Э марта не надо, не стоит выяснять отношения из-за каких-то денег, из-за каких-то покупок. Ну, это на всякий случай. И совет меня, как советника, моя карта советника, говорит, что враг против. То есть. Вы человек чувствительный, вычисляйте, кто за, кто против. Возможно, у вас есть какая-то завистница, возможно, вы кому-то хвастаетесь о последние 2-3 года, о каких-то покупках, о своих каких-то новых красивых кольцах, что-нибудь такое. да? Вот, То есть вот тут очень ну, аккуратно. Если вы чувствуете, кто это, возможно, это подсказка от меня вам, что надо, ну, надо отдалить этого человека потихоньку, помаленьку сказать, я занята, нет, я сегодня с тобой не пойду тебе в гости или с тобой куда-то, я там, у меня то, у меня то, все, вот такая ситуация. Если вы хотите продиагностировать человеком, записывайтесь на мою консультацию. Вот, дорогие мои, были такие вам прогнозы и до встречи.